Марокко мощнейшая игра в обороне. За 300 минут игры против Хорватии, Бельгии и Испании ни одного пропущенного мяча. Не думаю, что марокканцы испугаются португальских 6-1. Испанцы тоже обыграли Коста-Рику 7-0, но с марокканцами обломали свои зубы. После битвы с Испанией Марокко воспрянет духом и будет разрывать Португалию на Фернандо Сантуш, а Роналду будет сидеть на скамейке и молиться, чтобы его не выпускали на поле.